Вот возьмем нашу жизнь. И в нашей жизни формируется определенный опыт. Опыт. Опыт боли, опыт счастья. Ты постоянно хочешь уйти от боли и прийти к счастью. Ну, понятно. Вчера в фильме очень четко про это было сказано. И ты за отрезок этой жизни, мы должны спермировать на неком тонком плане, какой-то переход куда-то. Если ты будешь супер верующая, суеверная, будешь зубрить все про ад и рай, всю жизнь, там ходить по церквям, все вот это вот исполнять, все эти ритуалы, искренне верить, то в момент смерти ты явно куда-то попадешь в какую-то реальность, похожую на вот это вот. Не, не уверен, что надолго, но на, то есть ты фантомно создаешь сейчас некую реальность на тонком плане. После смерти ты переходишь, но это тоже недолго, потому что там есть там, тело физическое, есть тело эфирное, есть тело астральное и там тонкие тела. И они распадаются там 9 дней, 40 дней, и они распадаются просто. Вот дней 40, возможно, ты в раю и где-нибудь, а может быть и не в раю, может быть в ниш, ну в какой-нибудь низ там провалишься, в какой-нибудь ад. Ну, не ты, я говорю вообще просто. Смысл... Да, смысл в том, что вот за эту жизнь э, на каждого идет нагрузка социальная, там, не знаю... То есть нужно исполнять, в общем, нужно много чего исполнять каждому из нас. Мы либо исполняем, либо нет. И за это время еще нужно суметь сформировать некий переход. В идеале выход из колеса перерождения, выход из колеса сансары. Но это крайне сложно, крайне сложно. То есть выйти из перерождения, это... И эту, эта задача может быть тысячу жизней. То есть она, да, то есть и в какой-то момент, да. А вот можно делать от этого убеждения, чтобы твоя цель на несколько тысяч жизней если переродиться можно из этого выйти? Не понял еще раз. Из какого убеждения? Не из убеждения, а вот то, что цели ставишь себе, чтобы переродиться, на ну, как и uh -huh. из колеса сансары. Uh -huh. Как-то можно выйти из Можно, конечно. Конечно, можно. Есть даже где-то в Индии какая-то гора священная. И есть такая легенда, что если ты с этой горы сбросишься, то ты выходишь с колеса сансары. И там очень частенько народ а, Просто сбрасывается, да. Это легенда такая. Не просто нет, не на ровном месте сформировал Этот сидел на этой горе, медитировал один, ну, уже практически святой. Да? То есть, ну это получилось, что этот, этот шел, а рядом с ним шел. Ну, алкаш тоже, гор, ну, последний, там, падшая личность. И вот он спотыкает об, об этого святого, да? И они падают вместе. Горы. и этот святой в момент медитации, да, его как бы, ну, выругался на него и разбивается этот момент, а, а вот этот, ну, грешник, он в момент падения, да, то есть, ну, как бы, ну, не понял, что он споткнулся, а святой еще что просто упал, да, и как-то просто, ну, вспомнил имя Бога, то есть произнес, да, и разбивается оба ну, этот, и души поднимаются, душа грешника идет в рай Бог забирает, а он, соответственно, за, за свою мастершину матершинство идет в следующее воплощение, да? но имеет контакт с Богом, то есть прямой, ну как бы, а как то Вот он говорит всю жизнь, там, то все, там, пятое, десятое, да, и ушел в мир Бога, все, то есть ушел из Калица Сансары. Говорят, это все просто, говорит, просто, ну, говорит, даже, говорит, это написано везде, да, в Египетском просто в момент смерти, ну, ты момент можешь смерти, подумать, да, в голове одну идею, идею Бога, uh -huh. то есть все, и он просто чисто случайно эту идею uh -huh. просто произнес и все, ушел. А он дальше там пошел по площадка, чтобы еще выше вырасти духовно, а... но она не на ровном месте. Реально, да, очень я очень сейчас еще один прикол, я еще один прикол сейчас расскажу, у меня очень хороший друг Кришнаид в Геленджике. Там вот есть рядом с Геленджиком Сочи, ну рядом короче, на одном побережье, и в Сочи есть храм Ведишни Кришнаиты, они там все как бы живут. Вот, и мы вот с этим Кришнаитом в храме встретились, познакомились, дружились, классный парень Паша, и он рассказывает такой случай. В общем, он там всех этих Кришнаитов знает, и он, он общался с одним супер там, ну, Паша-то жил дома, а там Кришнаиты живут прямо в этом храме. И вот один такой, Паша рассказывает такую вот историю. Они же читают Харе Кришна, чтобы в момент смерти вспомнить и уйти. Да, чтобы это прям пропечаталось. И получается так, что этот э, кришнаид заядлый пошел купаться на Черное море, да, и там начал ныряться квалангом. Короче, там это пытается выбраться, ну, он потом рассказывает. И У меня, говорит, я, говорит, уже все, теряю сознание, не хватает кислорода там, то ли трубка оторвалась, то ли еще что-то. В общем, ну, надо, надо было спасаться в панике, он там то ли порвал какие-то эти все. В общем... И его там, ну, начали спасать, и он на пороге смерти был. Его кто-то там уже из, там кто-то, ассистенты, да, вытащили. И вот он уже, говорит, поднимаюсь, теряю сознание, у меня, говорит, сникерс просто, реклама сникерса, короче. И тут потом я понимаю, что, короче, я, говорит, пять лет эту Кришну мотаю. Говорит, в момент смерти вспомнил рекламу сникерс. <свят> <свят> типа, ты голоден, сникерс снимай. <свят> говорит, в момент смерти вылезла такая хрень. Говорит, вообще, что это такое? Ну вот, и он потом изменил свое отношение. Ну вот так, да, вот в момент смерти, да, он говорит, все, я уже, говорит, уже все, но ну, его откачали. А у него, говорит, реклама. Говорит, что, я сникерсом стану, <свят> Следующего ли? <свят> Такая вот. в общем, такие приколы. Поэтому по жизни можно скакать, можно переходить, можно освободиться, но нужно в момент смерти очень четко понимать, что с тобой происходит и что ты, ну, что ты умираешь. Ты можешь даже не понять, что ты, что с тобой происходит, понимаешь? То есть ты можешь, то есть будет надежда, да нет, я не умираю, нет, это реально там уже... Да, и все что угодно, ты можешь подумать о чем угодно, только не, не о Боге, только не о выходе из колеса сансары. Ты тоже можешь даже задать адрес, куда? Выход из колеса сансары, куда вообще? Фуг, в черную дыру. И все, а там нету сознания. Ты выйдешь, короче, из, из перерождения, но конкретно адреса куда? Нету. То есть тоже такое может быть. Да, то есть у тебя есть идея выхода из колеса сансары, а куда выйти? Что там, неизвестно. И на, да, может быть, и не надо, может быть, может ты реально. Вы, вы, вы, вы, выходи из колеса Сансары. Окей, пошел отсюда. В этот, в космос, в какой-то там душа такая. Земля все дальше, дальше, дальше. А ты полетел бороздить по просторам галактики, а одиночная неприкаянная душа по этим холодным планетам. По факту, так, есть такой анекдот. А, пустыня негр, идет негр, умирает от жажды, думает, господи, что же делать, помоги, пожалуйста, вот, и тут, как бы, Господь Бог его услышал, явился в виде там джина, или там, нашел лампу Аладдина, джин появился, короче, вот, и негр такой, обкумаренный уже, такой, при смерти говорит, хочу воды, Стать белым и женщин. Джин такой, будет сделано. Херака он стал унитазом в женском туалете. То есть так это работает. Все этот анекдот знают, наверное, уже. А вот эти вот потоки, вот эти вот энергии, вот эти состояния, это как раз-таки уже в этой жизни я нарабатываю канал, по которому в итоге... То есть я уйду, скорее всего, в это. То есть оболочка умирает, и вот этот вот поток, он просто ярче, сильнее становится. И ты переходишь именно в это. Понимаешь? Потому что то, что идет вот этот поток в виде энергии, это не физическое. То есть это вот, это тонкая энергия сома. И вот она же идет по каналу, канал открыт. И когда надо, идет набор или концентрация этой энергии на теле. И скорее всего, я так думаю, не проверял, не умирал еще ни разу в этой жизни. Скорее всего, мне будет чем заняться на пенсии. Это медитации вот в этих состояниях. То есть, когда уже под старость лет, когда ты уже, ну, ты понимаешь, что все, то есть твоя жизнь уже, ну, Какие мысли посещают? Кто-то бежит в церковь. Реально. Потому что куда, чего. А йоги, например, они могли обозначить день. День ухода. И вот они входят, они входят вот в эти потоки. Заполняется все тело. И в какой-то момент душа выходит по каналу. То есть именно через эти энергии. Так у нас, когда учился в Индии, Динеш, учитель наш по йоге, он рассказывал как его учитель ушел в 106 или в 108 лет он просто он преподавал до 100 короче, до 106 лет преподавал, потом 2 года он сидел в медитациях вот это реально было, вот в этой школе преподавал, активно преподавал йогу до 106 лет, и потом он два года сидел в медитациях, и в какой-то момент он сказал всем ученикам, что сегодня мой последний день, он говорит, в этом состоянии медитации ушел, все, вот пожалуйста случай, то есть он нам все это рассказывал, показывал учителя, ну я верю, абсолютно там такое дедуля, ему реально за сотню лет, и зная то, что Динеш делает, как, ну, как он ведет, в какой он форме, в каком состоянии, это видно. Вот, к нему весь мир ездит, ну, в Ришикеш. Вот такие дела. То есть сейчас э, нужно просто понимать, что ты можешь начать сейчас создавать состояние, создавать, в которое потом ты можешь дальше перейти. А мысль просто, я хочу выйти из колеса сансары, неподкрепленная... Энергетикой она не сработает. Вот в чем. Хари Кришна, которая тараба, тарабарщина, бездумная, э, без э, без чувства, без э, подключения сердца, без запуска энергетики, она тоже не сработает. Сникерс выплывет и все. И станешь ты сникерсом. А? Это, их, это их проблема. Реально, мне сейчас видео снимают, это, это их проблема, если они будут там как-то это, значит, как бы они не проработаны. Поэтому. Реально, да. То есть, значит, это есть в человеке, которого это раздражает. Ну, типа того. Сейчас у нас будет уже дыхать, дыхалочка, да? 56 минут. 4 часа. Вот 5 часов уже вот. Но ну, я вижу, что все и так дышат. Хорошо? Кто-то идет сейчас? Mm -hmm. Классное ощущение.